Итак, здравия, друзья. С вами на связи Залевский Денис. И сейчас мы поговорим с вами немного об автоматизации. Записываю очередную видеоинструкцию в таком диалоговом режиме. Она как бы будет полезна новичкам, кто подключился у нас к автоматизации, роботизации. И также будет полезно в принципе любому человеку, кто в первый раз наткнется, например, на это видео, сможет узнать, как бы, ну, основные особенности, принципы нашей автоматизации, роботизации в интернете. Ну, коротко, да, значит, скажу об этом, что включает в себя автоматизация, роботизация. Роботизация Значит, заключает, заключается в том, что вам на страничку ВКонтакте, пока что, да, ВКонтакте, в ближайшую неделю решим вопрос, тут финансовый вопрос просто стоит, запустить, запустим Одноклассники и Facebook однозначно. Значит, пока что страничка ВКонтакте, да, ну там через недельку будет страничка Одноклассники и Facebook тоже функционирует. То есть, по вашему желанию, на вашу страницу любой из этих соцсетей заходит робот, который имеет значит, очень огромную массу настроек, то есть, он проставляет лайки вашим там, друзьям, друзьям, друзей, там, незнакомым людям, просто ходит по сети, он делает заявки в «Друзья», он обучается, то есть, у него есть возможность обучаться вашим диалогам, которые вы ведете с людьми, переписку. Он ее запоминает и в дальнейшем, то есть, можно включить такую функцию, он будет отвечать на простейшие вопросы, то есть, на шаблонные вопросы, которые вам уже задавали, и вы на них отвечали. То есть, он уже будет вашими словами отвечать. Потом, что еще? Есть настройки такого плана, что робот может работать конкретно на вашу группу. Например, у вас есть группа ВКонтакте, и вы ее раскручиваете. И тем самым, запустив робота себе на страничку, он может его настроить таким образом, что он будет приглашать друзей только в группу. То есть, не к вам на страницу, а именно в группу. Вот. И также может определенные какие-то посты да то есть вот у вас в группе выложены какие-то новости посты видеоролики там и так далее он с небольшой периодичностью во времени будет их лайкать репостить то есть размещать в сети везде то есть таким образом ваш у вас группа будет всегда живая ну и много там еще масса настроек то есть по этому поводу у меня в описании к этому видео будет приложен ролик, в котором Игорь, наш соратник, подробно объясняет, показывает на экране, какие настройки есть у робота. Далее, что относится к автоматизации. Автоматизация заключает в себя вот этот вот сайт, правцентр. То есть вы получаете ссылочку на этот сайт для регистрации то есть ссылка для регистрации у меня есть и под видео и под этим и под другими то есть после того как вы подключаетесь к автоматизации значит заходите на правь-центр регистрируетесь тут придумываете пароль наш соратник евгений который занимается вот этими процессами автоматизирования, он вас активирует и вам каждый день приходит по 10 человек для регистрации в ваши проекты. На данный момент у нас реализован проект TaxFone и PRISM. То есть мы видим, вот у нас сейчас горит иконочка TaxFone, да, и вот мне пришло 10 человек для регистрации в TaxFone. То есть мы видим почту человека, видим телефон человека. Также 10 человек для регистрации в PRISM по таким же самым критериям. В самое ближайшее время у нас будет доступен, доступно еще, то есть появляться 10 человек для регистрации в проект Сибирь» и в «Тайгу-8». Тайгу, тайгу и а, также в ближайшем будущем еще появится здесь кнопочка Skyway, то есть для регистрации в проект Skyway. Есть у нас некоторые люди, да, которые не участвуют в Taxphone, да, но являются участниками «Призм», например. То есть, что они делают? Они э, регистрируют 10 человек, которые им приходят в Призм, И так же само, то есть, им ну, неинтересно регистрировать людей в TaxFone, потому что они там не приобретали никаких пакетов, да, и так далее. Они берут просто вручную, отсюда копируют почты людей, да, и регистрируют их в проект Призм, то есть, напрямую себе в личном кабинете. То есть, ну, такая полуавтоматизация получается. На данный момент это у нас приходит по 10 человек в сутки. Но вот уже на днях Евгений нам сказал, что у него сейчас выходят обновления и будет приходить по 30 человек. И они будут выдаваться с промежутком в час. То есть вот 10 человек выдалось, через час еще 10 человек открылось. То есть они сразу выдались 30, да? но доступно для регистрации, будет только 10. Проходит час. Открывается вторая десятка, еще проходит час, открывается третья десятка. Таким образом увеличивается э, масса людей, э, которым вы можете дать информацию о своем проекте. Таким образом вы повышаете свою эффективность, скажем так, при э, развитии своего проекта. То есть если вы развиваете любой свой проект, да, который даже может не относиться вот к этим вышеизложенным, которые у нас присутствуют здесь сейчас, а, например, у вас там, ну не знаю, интернет-магазин мебели, да, или у вас просто собственное производство мебели, вы раскручиваете ее там через интернет, ко всему прочему, то робот, который будет работать у вас на страничке, будет вам, значит, собирать людей на вашу страницу, в среднем 100 человек в сутки будут к вам добавляться, друзья. Они будут видеть, соответственно, информацию, которая размещена на вашей странице. И, соответственно, могут быть заинтересованы вашим товаром, вашим предложением. Таким образом, также можете использовать и лиды. То есть, вот это вот называется лиды, да, которые приходят... Фамилия, имя человека, почта и телефон. То есть они взяты с интернета, из свободных источников, из открытых источников. То есть нигде не украдены, там не куплены и так далее. Вот. И можете также брать то есть, эту базу себе в оборот. То есть звонить человеку, например, делать ему рассылку на почту с предложениями да там с фотографиями с описаниями вашей мебели например да, вот, если конкретно этот случай брать вот, и э, уже искать заинтересованных людей то есть кто конкретно заинтересован в покупке мебели например вот э, таким образом это действует для тех конкретно кто уже подключился к автоматизации у нас вот новички да э, они получили от меня все инструкции, что им делать. То есть перво-наперво человек предоставляет адрес своей странички в соцсети, которую он будет продвигать совместно с роботом и данные для входа на страницу, чтобы туда зашел робот. Потом, соответственно, человек человек получает, напомню, да, все инструкции, там есть все ссылочки. Человек проходит по ссылке, регистрируется в прав центре. Отписывается Евгению, Евгений активирует человека, и человек начинает получать лиды для регистрации в проектах. После этого, как, как это произошло, то есть вас активировали, и вы сидите и думаете, что делать с этими почтами и так далее. Я уже не раз показывал это, да, ну и как бы не устану это делать, повторюсь еще раз, да, как, как, то есть мы это делаем. Например... Ну вот покажу, да, начнем с призм. Вот у меня сейчас горит призм, вкладочка. Видим, что Зинкова любовь, вот ее почта. У нас первый человек по списку. И э, нажимаем личный кабинет Prism. Маленечко тормозит. Просто у меня сегодня интернет, сейчас откроется. <как> Работаем в браузере Chrome. Потому как для этого браузера Евгением постоянно разрабатываются эти расширения. То есть, на данный момент, благодаря расширению, которое установлено у нас в браузере, у нас получается автоматическая регистрация человека. Сейчас я вам покажу, где это находится. Мы уже тоже это делали. Так, ну пока грузится личный кабинет. Все уже, да? Нажимаем. Вот видим, да, что а, личный кабинет у меня прогрузился и появилась почта, да? Вот. Зинкова, ЛГ, собака, джмайл.колл. Видим, что вот эта почта zinkova.lg.sobaka.jmail.com Вот, Зинкова Zinkova, Любовь. То есть на автомате прописывается почта человека и уже на автомате вставляется пароль. Пароль для всех, кого мы регистрируем в призм делаем 8 восьмерок. Для простоты, чтобы не путаться, никто, чтобы не забывал. А, менять как бы его нет надобности, потому что при каждом входе в личный кабинет вам на почту приходит пин-код каждый раз новый. Поэтому ну, тут как бы смысла нет заморачиваться. Ну, то есть, если кто-то желает, может конечно изменить этот пароль. Ну, тут все по личному желанию. Вот. И нам остается нажать кнопочку сохранить. Нажимаем кнопочку сохранить. Сейчас покажу про расширение. Сегодня, либо из-за погоды, либо из-за чего, не знаю, интернет долго соображает. Нажимаем ОК. Ладно, пока тут прогружается, мы заходим обратно в правь-центр. Нажимаем вот на Зинкову Любовь, чью почту мы только что сохранили, да, зарегистрировали человека в личном кабинете Призм. И у нас есть два варианта. То есть нажать Добавлен в призм и нажать пропустить. Мы нажимаем Добавить добавлен в призм, так как мы этого человека зарегистрировали. То есть нажимать пропустить имеет смысл в том случае, если при вводе данных и когда вы нажимаете кнопочку сохранить в ЛК Призм. Вам пишут, что данный человек уже зарегистрирован. Да? Поэтому ну, имеет смысл нажать пропустить. Как бы, э, то есть, э, статистика покажет, что э, вами было зарегистрировано, например, там, 9 человек из 10. Соответственно, вам это возместится. Так, все у нас загрузилось. Заходим в личный кабинет обратно. Нажимаем опять новый клиент. Видим, у нас списывается уже «Серега Зоборов», да, «собакамайл.ру». Нажимаем «Сохранить». Опять пишем, что «Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке, отправленной на ваш e-mail». То есть человеку сейчас на почту отправилось письмо, открыв которое и нажав на ссылку, он перейдет к полной регистрации личного кабинета. Когда мы нажали «Ок», обратно переходим в центр Нажимаем на этого человека. Нажимаем добавлен в призм. Сохранить. Все. Вот таким образом то есть мы делаем 10 человек регистрируем. После того, как мы этих людей зарегистрировали. Вообще сегодня зависает что-то конкретно. висим так все. после того как вы зарегистрировали все 10 человек сейчас просто не буду это делать до да, чтоб не отнимать времени нажимаем вот на эту кнопочку список email адресов и нам высвечиваются все почты, которые тут указаны, всех 10 людей. Что мы с ними делаем? То есть берем их, копируем. Ctrl-C. Переходим на почту. Сейчас дождемся. Пока она у нас отвиснет. То есть, что нам необходимо сделать? После того, как мы зарегистрировали человека, нам нужно сообщить ему об этом. То есть, человек может даже не узнать, что он зарегистрирован в призм, в личный кабинет. Поэтому мы обязаны об этом его проинформировать. То есть, сообщить ему, что он зарегистрирован и сообщить ему его дальнейшие действия. Чтобы человек мог самостоятельно следуя инструкциям завершить регистрацию приобрести монеты и посмотреть информацию о том что такое призм да и начать развиваться вот открываем написать новое письмо и вставляем сюда эти почты так у нас тут ага. ставилась маленечко не то Сейчас вернемся в прав центр. Скопируем. Опять на почту. И вставим. Вот видим, что вставились почты. Эти все 10 почт. Тему письма. Как бы каждый придумывает сам. Ну я напишу просто, например, здравия друг. Здравия, друг. Прими подарок. Можно так. Это так. Это, Этого маленечко отодвинем. Убирать не буду, пусть останется. И... На каждую рассылку у меня есть заготовка письма. То есть, что я вам тоже рекомендую сделать. Одно письмо для рассылки по призм, другое письмо по рассылке в TaxFone, то есть тем людям, которых вы зарегистрировали. Третье письмо для рассылки тем людям, которые добавляются вам в друзья, в вашей соцсети, которую вы пустили под роботизацию. Какой-то шаблон, которым вы можете поздравлять людей с днем рождения, например. Что я делаю постоянно в каждой соцсети. Ну и вот конкретно, что относится у нас к призм. Видим, так, рассылка призм. Вот, открываем. Копирую текст. И вставляю. В этом тексте у меня описывается то есть, порядок действий, который человек должен сделать чтобы завершить регистрацию и э, начать пользоваться э, валютой призм. Ну, кратко зачитаю, да, то есть «Здравия тебе, дружим. Отнесись к этому письму серьезно. Почему? Отвечаю. «Сегодня я тебе зарегистрировал личный кабинет для народной криптовалюты, которая по своей концепции уникальна. Тебе уже пришло подтверждающее письмо на почту, возможно, попало в спам. Когда ты пройдешь по ссылке из письма, сразу откроется экран авторизации» в системе, где твой логин – это адрес электр электронной почты, а пароль – 8 восьмерок. <coughs> в дальнейшем можешь его поменять, но в этом нет надобности, так как при каждом входе тебе приходит код подтверждения на почту. Далее ты регистрируешь себе кошелек на сайте, прописан сайт – вот valetprizmspace.com. Согласно этой инструкции, приложена ссылочка на YouTube, на инструкцию. И сообщаешь мне из кошелька, для того, чтобы я подарил тебе твою первую монету. В призм вход самостоятельно невозможен. То есть, в призм вы можете войти только после того, как вам кто-то подарит монетку. То есть, такая система. Это очень замечательно и хорошо, потому что того человека, которого вы приглашаете, регистрируете, вы ему дарите монетку. То есть он сам не может ничего купить пока вы ему не подарите. так регистрируешь кошелек так сообщаешь адрес кошелька я уверен в том что если ты разберешься в теме то поймешь что я тебе сделал подарок все и у меня тут идут если возникнут вопросы обращайтесь по контактам вот мои контакты все полностью до да? вконтакте одноклассники почта skype телефон и предлагаю ознакомительное видео, что такое призм, чтобы человек мог посмотреть, чтобы у него сложилась как бы более-менее целостная картинка. И полностью пошаговый алгоритм. Активации пользователя, то есть как зарегистрировать кошелек, как активировать человека. Полная регистрация, как пройти полную регистрацию в личном кабинете. Потом, как положить деньги на NixMoney, то есть перевести в доллары, да, чтобы за эти доллары потом купить призм. Потому как призм привязан к доллару, так как доллар является мировой валютой и используется во всех странах, то есть ходит во всех странах, да, имеет обращение. Чтобы в любой стране абсолютно каждый человек мог купить себе призм, да, то есть не ограничиваясь ни в чем. Вот. и инструкции для снятия, также тут официальная группа по призм присутствует. Вот, и, в общем-то, все. Такое вот информативное письмо отправляю человеку. Ну, то есть, оно у нас уходит сразу всем 10 людям. Все, видим, письмо отправлено. Замечательно. А, так как я письмо отправил, мне сейчас надо их быстренько всех дорегистрировать, чтобы не было таких ситуаций, что человек письмо мое прочитает, да, а на почте у себя письма от призм не найдет. Таким же аналогичным образом происходит с таксфон. Покажу сейчас на одном человеке. То есть вот видим, да, Синчила Ольга, ее почта. Заходим в личный кабинет таксфон. Сейчас опять подождем. Тут у меня сделана закладочка, регистрация личного... Ой, регистрация пользователя. Нового партнера. Сейчас интернета думается у меня. Все, одумался и видим, да, что у нас открылась вкладка регистрация нового партнера. Автоматически у нас заполнились все поля: телефон, фамилия, имя, дата рождения. Если не указано человеком, то ставится по умолчанию. Нам остается поставить только пол, да? Мы видим, что это Ольга, значит пол женский. Нажимаем женский, угу. точка поставилась. И все, нажимаем далее. Готово. Да, ну с такими скоростями, конечно. Вчера вообще уже думал, что мне деньги кончились. Даже проверять пошел баланс. Потому что аж Wi-Fi пропал. Так, видим, что уже этого человека зарегистрировали. Либо. Да, зарегистрировали уже его. нажимали там тысячу раз но сейчас еще одного сделаем чтобы понятно было. нажимаем добавить добавлен в такс фон сохранить потом уже самому принципу а обратно заходим в личный кабинет такс фон нажимаю закладочку все видим следующий человек добавляется пахомова елена тоже женский у нас пол ставим точечку готова и продолжить все. То есть у нас также она зарегистрирована. Заходим обратно в прав центр Пахомова Елена. Ставим добавлен такс -фон. Все. И по такому же принципу происходит у нас регистрация. То есть всех людей мы зарегистрировали. Также открываем список e-mail адресов. Отражается он у нас что-то сейчас некорректно. Это, возможно, связано с обновлениями, которые там Евгений сейчас ставит. Он уже об этом говорил. То есть, ну, в ближайшее время это все разрулится. Сегодня, там, в ближайшие сутки. Таким образом, также отправляем людям письмо. Но ну, уже другого содержания. Соответственно, содержание будет иметь... У нас ориентировку на таксфон. То есть мы можем использовать здесь, например, у мне их несколько по таксфону, например, вот такого рода. То есть просто и понятно таксфон, какие финансовые перспективы, логика подключения таксопарков, ссылка для регистрации, ссылка на сайт, код для активации приложения, мои контакты. Есть еще такого плана. Так, ссылка таксфон Тут я пишу, что рад видеть в друзьях, рассказываю о нас, чем мы занимаемся, об автоматизации кратко, о призм кратко и о таксфоне кратко, и также мои контакты. То есть мы просто отсюда можем взять, например, первую часть, вот такую вот, где мы приветствуем человека. И рассказываем коротко о себе, да, что мы, чем мы занимаемся там, и так далее. И вставляем эту часть в письмо. Потом уже дополняем значит, описанием TaxFond. Где идут конкретные ссылки на ролики, которые рассказывают о TaxFond. Значит, почты я вставлю позже. Если они у меня тут корректно не отобразились, то я их просто возьму вручную, каждую почту скопирую и вставлю себе в письмо. В принципе, ну, много времени это не займет. Таким вот образом, друзья, это все работает. Ну, в среднем 20 минут в день уделяете этому процессу. Если у вас интернет нормально работает, это у меня сегодня что-то какие-то неполадки, а, вполне 20 минут в день хватает, чтобы обработать вот этот вот входящую, <coughs> входящий трафик. А, также, что касается установки расширения, когда вы открываете браузер Chrome и вы уже зашли на автоматизацию, вы получили от меня инструкции где все подробно расписано. Есть ссылочка на скачивание расширения, есть ссылочка на инструкцию, как его установить. Очень все довольно просто. То есть вы расширение скачиваете себе, распаковываете его в папочку на компьютер, запоминаете, где оно у вас находится. Потом открываете браузер Chrome, нажимаете вот эти три точки, это настройки, нажимаете «Дополнительные настройки», «Расширение», когда у вас открывается вот это окошко, сейчас оно откроется, надеюсь, ага. ставите галочку «Режим разработчика» обязательно. То есть расширение вы добавляете в режиме разработчика. И добавляете расширение. То есть видим, да, что упаковать расширение можно, можно загрузить распакованное расширение. То есть нажимаете «Загрузить распакованное расширение». Вот оно у меня уже установлено, автоматизация лидов называется. Все, стоят галочки включены, все замечательно, все работает. После этого, кстати, еще скажу такой нюанс. После того, как вы установите расширение и в первый раз зайдете, например, в Taxphone, да, то есть вот у вас придут лиды, все, вы зайдете в таксфон нажмете «Регистрация нового клиента», и у вас вот тут ничего не будет заполняться. То есть у вас возникнут вопросы, что делать, как быть. Рекомендую сразу проверить. Вот здесь вот в браузере наверху, где стоит звездочка, там у вас может появиться такой щит с красненьким таким пятнышком. То есть на него нажимаете, у меня его сейчас нет. Если он у вас появится такой щиток, будет маленький стоять, на него нажимаете и нажимаете «Разрешить» загрузку приложений из неизвестных источников. Все, нажимаете разрешить, у вас все начинает работать. Видим, что когда у меня это нажато да, видим, что написано не защищено, https зачеркнуто, и как бы, ну вроде как у меня сайт подвергается опасности, да, ну по внешнему виду. На самом деле просто браузер Распознает вот это расширение наше, как неизвестный файл, да, с неизвестного источника. И поэтому считает, что соединение не защищено, что ну, зашел туда непонятный какой-то файл, да. То есть, поэтому тут переживать не о чем насчет этого дела. Это всего лишь реакция браузера. На самом деле, тут как все было, так и остается, то есть. Таким вот образом, друзья, если у вас остались вопросы, обращайтесь по контактам, которые у меня есть под видео, связывайтесь, отвечу на любые ваши вопросы. Ну и рекомендую использовать это видео для обучения себя, если вы новичок, подключились к автоматизации, распространять его Своим знакомым, друзьям, близким, партнерам по бизнесу и так далее. Чтобы люди имели представление, что это такое, как это работает. Вот. Ну и все. В принципе, благодарю за внимание. До новых встреч.